Проснулся? Садись, я шуху. Ну, я вчера ее ел, я больше не хочу. Ничего. Будешь есть на завтрак, на обед и на ужин, пока всю не съешь. Ешь, ешь, ешь. Сегодня выходной, я еще чуть-чуть посплю У тебя по расписанию в это время подъем и утренняя пробежка Но я попозже встану, побегу. Попозже, у тебя другие дела Давай, давай, не ленись Поздно вставать вредно, для здоровья Ну и рано тоже Одевайся и на пробежку Two hours later. Алло. Тимка спишь? Ну, просыпайся. Привет, Тим. Спасибо большое, что согласился со мной побегать. Тут такая скука одной бегать. А, мне даже нравится пробежка с утра. Да кто тебе сказал, что мы будем бегать? Никто же не проверит. Пойдем погуляем. Я очень рада, что ты пришла. Я, честно говоря, боялась, что ты прекратишь наше занятие. Почему? Я поняла, что приходила ты сюда совсем с другой целью. Да нет, что вы. Напротив, мне очень нужны наши занятия. Анжела... Взрослые не всегда так глупы, как они кажутся. Five minutes later. Как я ее ненавижу. Ну как с ней можно дружить, если с ней даже нормально общаться нельзя? Зря ты так, Анжела. Ты подходишь к Лисе с позиции ненависти, а ты попробуй поставить себя на ее место. Да зачем мне это? станет Леся просто так обзываться из-за того, что ты ходишь к психологу. Леся сама со мной работала. Mm. Ну, тогда другое дело. Если бы я знала раньше, все было бы по-другому. Ты не переживай. Я уверена, что Леся больше не будет тебя цеплять. Взрослые не всегда так глупы, как они кажутся. Привет. А, что с настроением? Понятно. Честно говоря, сам не с твоей ноги встал. Ну, а что там с бойкотом? Мы будем налаживать отношения с классом? Ну, как знаете. Я не могу сейчас вернуться вот так вот. Ну... Катенька, то, что ты когда-то наболтала, все уже давно забыли. Как бы не так. Эти уроды, они ничего не забывают. Уроды? А я думала, у тебя много друзей в классе. Да ну их вообще видеть никого не хочу. Девчонки, привет! Синди! Рассказывай, как ты! Ездим у тебя! Боже, я так рада вас видеть! Я так рада, что она вернулась. Ну, тем более в конфликте с Анжелой она будет на нашей стороне. Кать, мы тебя ждем! Девчонки, вы не ждите меня, мне просто сейчас надо пойти в английском попрактиковаться. Тебе практиковаться? Угу. С кем? С Анжелой?